Добрый день, мы в прямом эфире, это программа «Будь в курсе», меня зовут Евгений Стрельцов, новый сезон, в сентябрь, мы снова начали наши эфиры, присоединяйтесь, у нас сразу несколько тем сегодня. Мы поговорим о том, собственно, что, что не так с образованием детей-сирот и детей из малообеспеченных семей, поговорим о том, почему исторические памятники под угрозой в Украине и при чем здесь коррупция. И также мы поговорим о том, кому нужна помощь здесь и сейчас среди людей, которые вот в том числе вынуждены были переселиться с, с, с оккупированных территорий. Ну а первый гость у нас Алина Терлецкая, и мы сейчас будем говорить о Центре творчества и науки для сирот и детей из малообеспеченных семей. Это... Такой проект, который вот появился совсем недавно, и вот, собственно, что он собой представляет, мы сейчас и узнаем. Отже, Алина, доброго дня еще раз, и давайте, по поговорим про те, какие задачи стоять перед центром, для кого он, в mm -hmm. Ну, в целом, центр створений для э, сирид, э, mm -hmm. ну, поки что в Харькове, в межах Харкова, и для детей СЖО. СЖО – это дети с складними жизненными обставинами. То есть мало забезпечених семей, там напивсы, эроты, и там дети, ну то есть, когда батьки, они постоянно ну, заняты заработком денег, або, когда у семьи недостатньо грошей, и вона не может себе дитина дозволити а, развиваться повноцінно. так как, на превеликий жаль, зараз сейчас в школах не дається та освіта, та якість освіти, яка потрібна для того, щоб дитина могла отримати на 100%. А чому? Что будут вивчати діти в вашем центре? Зараз мы хотим больше сделать, мабуть, влияние на подготовку до ЗНО и ДПА, потому что вступ до виши сейчас очень важно. И поэтому мы будем готовить по таким предметам, как украинская мова, угу. э, подготовка до ЗНО, география, история. Сейчас э, э, открыта кандидатура э, викладача вихова... э, англійської мови. Нам очень потрібен викладач, Поэтому если кто-то хочет помочь нам, то приединиться к нам. А давайте э, сейчас скажем, как, как до вас присоединиться, какой номер телефона есть? Во-первых, у нас есть у Фейсбуці сторінка, называется, або... Э, Бюфе трохи в огню. Туда можете написать. Также можете связаться с нашим директором. Сейчас я продиктую его номер. Точнее, это Виктория Нестеренко. Я напоминаю, что мы в прямом эфире. Если ага. у вас есть комментарии, будь ласка, пишите их под трансляцией в Фейсбуке или а, в Ютубе. Есть а, а, номер? Да, номер. 063 96 92 і 324. Добре, отже, якщо хочете допомагати Центру творчості, будь ласка, дзвоніть, приєднуйтесь, тому що потрібні викладачі, в тому числі англійської мови, Да, особливо, Спочатку на волонтерських засадах, а потім будемо шукати для вас підтримку, щоб могли вам оплачувати ваш труд, вашу працю. А, чому, в принципі, з'явився цей центр? Ну, що відбувається з освітою для, для таких дітей? Що не так? А, ну, якщо чесно, Нещодавно я проходила практику, я займаю, ну, я учусь в юридическом университете и проходила с этим юридическую практику. И я потрапила на допит подозреваемого. И он появился такого віку, как и я, мне 20 лет, и уже в четвертый притягивается до злочину. Это был и он был сиротою. И это просто це не поодинокий випадок такого. И, ну, это много таких случаев, когда дети, когда выходят из детского будинку, они не могут себя реализовать, они понимают, что они никому не нужны. Ни государству, ну, их у них ну, нет, ни родичів, никому, так. Та и родителей, в принципе, они не нужны. У той дитины была сестра, но ну, она ничего никак не могла ему помочь. И он сам по себе был. И он просто, ну, не делал злочин. И так само, когда дети выходят, они не знают, чем себя занять. Они не знают, ну, где они могут быть. Они не могут себя реализовать. И поэтому наш центр, это, по-перше, как адаптация, как м -м, развитие. Показать, что ты можешь развиваться, ты можешь підготуватися до ЗНО і вступити до університету, і потім ти можеш отримати, ну якщо тобі дійсно тим, тем ты ти будеш займатися, щоб це не було просто для галочки диплом отримати, а от ты, зрозумієш, що ты хочеш этим займатися и потом ты можешь отримати хорошую работу, если ты действительно будешь фахівцем. То есть я так понимаю, что прямо сейчас, если нас кто-то смотрит, то ну, там дети, скажем, которые не имеют возможности, возможности отримати освіту, они могут как-то попасть в так? Да, он абсолютно бесплатный, и сейчас мы ищем поддержку. Ну, у нас есть определенные средства, которые мы набирали. Тому можемо запустити з Ну ми з 15 вересня вже запускаємось, але просто не на повну потужність. На жаль, ми можемо охватити лише ну викладати предмети, как такі, як географія, український, математика, біологія. Ну і от зараз з англійською, тому що це дуже потрібно. А як ви будете відбирати дітей? Ну за яким як це буде відбуватися? по-перше, это ну сироты, которые выявляют бажання до этого. Зрозуміло, что наша, мы должны их зацікавлювати и показати, что действительно уроки, вони должны быть и цікавими и як яких можно, як це в життя використати да ці знання, які ми их їх дати. Як відбирати, ну, в принципі поки що е, просто бажання треба, а далі вже видно буде. А скільки вы детей хочете принять до центру? Е, так як мы не собрали тех коштів, які мы планировали собрать, то поки що розраховуємо на 50 человек. У нас, ну, мы хотим арендовать два офиса. У нас минулого року мы ми уже робили подобный проект, и там був у нас у нас есть небольшой офис, который мы орендуємо на Боцаде, и туда мы собирали близко 15-20 человек, а еще также ну, робили выездные уроки до, до сиротинцев. Угу. Я нагадаю, что мы в прямом эфире, и мы сейчас говорим про Центр творчества и науки для детей из и детей из малозабеспеченных семей. Я так понимаю, что он потребует поддержки, Якщо если прямо сейчас вы нас смотрите, и а у вас есть возможность его підтримати, то как мы это можем сделать? Во-первых, вы можете прийти, зайти на, сай на сайт Индиего.го, это такая платформа краудфаайдингу і або зайти на наш сайт «Бефет трохи вогню и там також будет розповідатися про цей центр докладніше він є у Фейсбуці є, там до речі є відео про наш центр про який ми мріємо так. і також в ВКонтакте у нас была группа, но сейчас блокировка И також можете могу проктувати продикту, координати карти давайте давайте так ага, тільки мені потрібен час. Добре, Я зараз пока, что Алина шукає информацию, як как скажу, что в принципе мы днями говорили про этот цей центр и ну, реально это очень важная история, потому что мы видим, что не все дети могут отримати гарну освіту. До речі, скільки триватиме Сколько тратить период освіти, сколько вони там будут навчаться? Они будут учиться протягом всего навчального року, и мы же начинаем функционировать с 15 вересня. Поэтому до конца, ну, як до последнего клиента, да, можно так сказать, до конца учебного года, навіть даже больше, пока это не начнется ЗНО, будем работать. А уже влітку возможно, будут уже больше таких экскурсий. Мы еще планируем делать экскурсии по всей стране, для того, чтобы дети могли также, ну, как это, расширять свое коло зору. Минулого года у нас тоже были такі невеличкі екскурсії до Киева, ознайомлюватися с памятниками архитектуры, истории. Так. И ну, просто так, это це финансирование, и будем будемо ну, планировать, шукать. Поэтому, в принципе, намагаемся работать круглый год, хочемо работать. Поэтому давайте, сейчас да. скажем, как допомогти: Картка ПриватБанка, или Чи... это не на правах реклама? Да, ПриватБанка выходит. Так, зараз почекайте ще хвилине. цей проект. Це дуже важливо, і до речі, наскільки я знаю, ми вже говорили з Аліною перед ефіром, що підтримують в тому числі проект «Айтишники». А это очень важно, это такая велика. ну вы знаете, что это за аудитория, они могут много чего поддержать, это очень круто. Отже, если есть возможность присоединиться, также, если у нас сейчас виден кто-то из семей або или дети сириты, и вы не можете отримати освіту, будь ласка, приходите до центру творчества и науки для сириты и детей из малозабезпечених семей. Протягом року там будет повнотин на э, освіта, українська мова, англійська мова, э, математика и так далее. Ну что? И еще тряшки часы, если можно. <соценно> <соценно> <соценно> так, это приватбанка карточка. А ось все вроде знал. Ага. Или нет? Ну, добре, давайте тоді просто... Да, заходьте на страничку в Фейсбуке, и там все будет. Добре, и если есть сейчас вас поруч номер телефона, за которым можно звонить, тогда давайте еще раз его назвать. Чи угу. є він? Так, это 063. 96 92 324 Виктория Нестеренко. Это директор нашего фонда. Дякую. Дякую, ага. Аліна. Я вам бажаю, чтобы ваш проект якомога больше людей поддерживали, потому что это классная инициатива. А мы продолжаем. Сейчас у нас будет видео «Аутизм 1 вересня. История хлопчика, аутиста Петі, який который первый раз идет до школы. И он и его мама Воно дуже хвилююся. Давайте подивимся, как это Здравствуйте. С пятиных семи лет жду, что он пойдет в школу. Вот. Я помню, что мы примеряли рюкзак где-то, наверное, лет в семь. И как это все было волнительно. И только сейчас, когда пяти 9, мы вот готовы пойти в первый класс. Очень бы хотелось, чтобы Петя Пете понравилось в школе, понравились бы дети. Это очень, очень маленький класс. В нем до да, вчерашнего дня было 10 человек. Когда мы объявили, что в классе учатся двое особенных детей, одни родители забрали ребенка и отказались в нашем классе учиться. Зато другие родители сказали, что «да, вот мой муж напуган», пришла сказала мама». Он переживает, но я считаю, что ребенок должен учиться в классе с разными детьми и готовиться к реальной жизни. Я даже ради того, чтобы создать дружественную атмосферу, устроилась учителем в группу продленного дня в петинг-класс. Я хочу как-то ну, рассказывать детям о Пете. Работать с родителями, чтобы они видели, что мы, в общем-то, обычная семья, довольно активная. И чтобы они смотрели и думали, что, в общем-то, на самом деле, особенные дети могут быть чем-то интересное с ними можно интересно общаться. И вообще, ну, как бы это здорово, что все мы разные. А И будешь все-таки держать защитину веревочку с нами. Потом дальше. Ну, что такое? Ребят, давайте зайдем в столовку. Пойдем в столовку зайдем. Да, вот сюда предлагаем. Вот сюда давайте наш поезд зайдет. потом ты будешь это есть давай руку. разберемся о, ребят! А потом вот А что Да вот это, да И по традиции гимназии сейчас каждый из вас получит этот волшебный знак вступления в дружную семью очаговцев. Первый день осени, второй праздник, первый день в школе. Одно пожелание. Это ваш год и живите его с удовольствием. А сейчас внимание. У меня большой опыт с такими детьми. Эти дети, они все гениальны. Петя очень светлый, положительный мальчик. Когда мы с ним встретились, с ними с его мамой, а он на ну, так посмотрел и сразу дал руку. На родительском собрании я родителям сообщила о том, что у нас есть особенный ребенок. Вот, при знакомстве я детей тоже предупреждаю о том, что есть ребенок, а, о том, что он такой же, как и они, единственное только, вот в данном случае, например, он не может ответить, он не может говорить. Но он такой же, как и вы. Он любит дружить, он любит играть. Дети очень эмоциональные. И всякую ситуацию они воспринимают на этом же эмоциональном уровне. я вам скажу, они становятся добрее, они сочувствуют. Потом они, я вам скажу, когда не знакомятся. Вот они знакомятся, они дают руку, они говорят, как их зовут. Потом они подходят, каждый день, когда ребенок этот приходит на индивидуальные занятия, они подходят к этому ребенку, они дают себе руку, привет, как дела. И таким, таким образом ребенок с аутичными особенностями, он вливается в коллектив уже, как свой. А мы продолжаем. эта программа «Будь в курсе». Евгений Стрельцов меня зовут. И мы сейчас будем говорить о сохранении исторических памятников. У нас в гостях Елена Рофебекетова. Добрый день, Елена. Здравствуйте. Елена – инициатор и координатор проекта «Контрол-С. Сохрани...» прощения, будущее. Руководитель направления культурных проектов благотворительной организации «Благотворительный фонд «Харьков с тобой». Все правильно, да? Да, такое название. Итак, проект запустился в августе. Речь идет о том, что... Проблема серьезная с архитектурными памятниками в Харькове, в частности, и в других городах. И, собственно, что в рамках этого проекта вы собираетесь делать и кто к нему подключится? В рамках этого проекта мы хотим изучить причины, в первую очередь, сложившейся ситуации, изучить и показать. То есть, что значит «показать»? Буквально будет снят фильм, документальный фильм, частично он уже снят в Харькове, в частности, который показывает ну, существующие, в каком сейчас состоянии э, находятся памятники архитектуры или объекты культурной спадщины, как еще говорят, э, в каком состоянии и что происходит на их месте, скажем так. Ну, Ярким примером может служить здание угол Мироносецкой и Маяковского в Харькове, я имею в виду. Это, я объясняла слова на их месте. Да, здание, да. как известно, вернее, даже уже не здание, непонятно что, все еще числится в списках зданий, охраняемых ну, культурной испадщиной, но самого здания нету, там уже новострой. То есть, ну вот даже бывает такое, что на месте сохранившихся в списках зданий уже давно другие. Уже здания, ничего нет, да. на самом деле. Или, как говорит режиссер наш Павел Сироменко, он в разговоре с представителями из других городов сталкивается с такой ситуацией, что они просят приехать поскорее, чтобы снять здание, потому что они допускают мысль, что пока проект закончится, здание уже разрушится. То есть нужно снять последние моменты. Ну, Елена, фильм это хорошо, а все-таки как еще на практике можно будет повлиять на эту ситуацию? Потому что мы видим, исчезают памятники архитектуры. Даже возьмем, допустим, «Газпром». «Газпром» по-своему изуродован, там поставили пластиковые окна, и большой вопрос, что теперь с этим делать? Один штрих, там окна не пластиковые, первый Нет, пункт, второй так. штрих. Давайте про «Газпром» отдельно, отдельно и, возможно, это, конечно, не только история. со мной, вернее, определенно. И третий, что будет в рамках проекта. Конечно, как да. я сказала, фильм, это мы хотим показать, то есть мы хотим, чтобы эта проблема была понятна всем, или там большинству, пусть не всем, но многим. Раз и второе, естественно, надо понимать, как с этой проблемой бороться, как искоренять причины. Одной из причин мы считаем, что есть ну, как украинскую недолики существующего законодательства простите, существующего законодательства, охраняющего.. Культурную в рамках проекта будет внимательнейшим образом проанализированы законы, подзаконные акты, нормативные акты, проанализированы ситуации, сложившиеся в городах Украины и не просто проанализированы, найдены моменты, которые возможно провоцируют даже коррупцию, возможно ну, подталкивают, ну, провоцируют опять же каким-то незаконным действием и мы хотим разработать предложение, по изменению законодательства с тем, чтобы такие дыры, скажем так, закрыть. С одной стороны, а с другой стороны хотим, конечно же, прислушаться и, допустим, к тем вариантам, которые существуют там, в европейских странах. Ну, то есть, чтобы это был использован и иностранный опыт тоже. Но, то есть... в, первую... Простите, да. но в первую, очередь все-таки мы мы говорим о том, что мы считаем, что нарушение системные, То есть мы видим проблему системной, а раз проблемы системные, значит и подходить к решению нужно системно. То есть поработать с законодательством, выявить, где проблемы, где есть проколы и найти возможности понять, как их закрыть. Вы так аккуратно объясняете, что происходит и что не так. Я так понимаю, что все предельно просто. Воруют, берут взятки и поэтому исчезают замечательные дома, строения, которые могли бы по-прежнему радовать... Ну, я думаю, можно так сказать, да, что безусловно, ну, хорошо, на мой взгляд, или там на наш да. взгляд, здесь работают коррупционные схемы, потому что э, ситуации, когда здания выводятся из-под договоров, э, из-под охранных номеров, извините, ну, это недопустимые. И когда я слышу ну, в разговоре там, с активистами из Киева говорят, скорее всего, чиновники просто не понимают, что они в руках держат. Ну, в смысле культурную спадчину, что насколько это важно. Я считаю, что чиновники не просто понимают, они очень хорошо понимают, что они в руках держат. И под... даже не поддаваясь, а идя ну, вот, навстречу таким просьбам и предложениям. Ну, они прекрасно понимают, и что они на этом зарабатывают, и чего лишаются. То есть, ну, здесь, ну, на мой взгляд, цена достаточно высокая должна как быть. Как Вы думаете, насколько реально действительно будет их заставить работать по закону и перестать творить то, что происходит? Ну как это сделать? Ну, да, мы знаем хороший пример, когда э, всем известная так называемая Доробла на площади все-таки не поставили, потому что активисты выиграли дело против э, городского совета. Но это единичный случай. А Но... ведь у нас десятки случаев других, когда менее известные объекты исчезают. Можно на Смотрите, во-первых, я считаю, вы на свой вопрос практически ответили да. уже. Это я имею в виду работа общественных активистов, безусловно. Закон не может работать или не работать, вот такой еще отдельный оборот речи, чиновники там выполняют или не выполняют, пока общественность не будет контролировать происходящее, не будет реагировать, не просто наблюдать за происходящим, а реагировать адекватным образом на ситуации критические, все будет происходить так же, каким бы закон ни был, хорошим или плохим, если мы не требуем его выполнения, мы, я имею в виду ну, общественная общественность, его выполнять не будут, это первое. Поэтому, опять же, возвращаясь к разговору о проекте, одна из идей проекта, что мы считаем результатом проекта, мы знакомимся с активистами не только харьковскими, которые поддерживают ну, и защищают объекты культурного наследия, но и в других городах. А проект включает в себя работу с шестью городами. Это Харьков, Днепр, Киев, Ужгород, Ивано-Франковск Львов. И, конечно, мы будем рады, если к нам присоединятся другие города тоже. И мы приглашаем активистов отозваться, идти нам навстречу. И нашим представителям тоже, которые звонят и связываются. Так вот, мы хотим организовать... Скажем так, горизонтальные связи, в конце концов, познакомиться банально с представителями других городов тоже, с тем, чтобы обмениваться опытом, чтобы вместе вырабатывать какие-то предложения, опять же, по вот этим самым а изменениям. как вас найти, куда обращаться, где вас искать? Как вариант, можно записать... Телефон. Да. Это телефон горячей линии благотворительного фонда «Харьков с тобой», то есть той организации, которая ведет проект. Да. 097-630-7376. Звоните, если хотите присоединиться к, я не побоюсь этого слова, борьбе. Это настоящая борьба за то, чтобы города все-таки их лицо Сохранили. сохранилось сохранилось лицо, все таки да. как вы думаете вообще зачем этим заниматься но ну, ведь посмотреть э, общество глобально интересует совершенно другие более приземленные вещи по поводу приземленных вещей вот специально ну, как мне кажется ответ на вопрос по поводу приземленных вещей лишаясь прекрасных архитектурных зданий ну, архитектурных памятников и исторических памятников, которые сохраняют э, ну, историческую атмосферу скажем так, города, мы лишаемся в первую очередь, прямо ну, наносим себе удар с финансовой точки зрения, экономической, потому что мы лишаемся ну, так называемых э, туристических э, точек притяжения. То есть, в конце концов, когда мы едем в европейские страны и города, мы в первую очередь, или там ну, в одной из первых очередей, мечтаем побывать в музеях, мечтаем увидеть прекрасные здания, прекрасные картины, ну, опять же, музеи и так далее, и так далее. То есть то, ну в частности, ради чего люди едут, в другую страну, в другой город, лишая себя вот этих самых изюминок в нашем родном городе, ну, сейчас я, допустим, говорю про Харьков, но вообще можно говорить и про Украину вообще в любом другом городе, мы лишаем э, туристов, э, ну, в известной степени интереса, ради чего ехать. В частности, можно приехать в Харьков, чтобы увидеть а здесь есть что показать. И это не только старинные особняки, допустим, которые сами по себе хороши, но и здания конструктивизма, модернизма и так далее. И ну вот специалисты-архитекторы, например, как раз больше акцент даже делают именно на то, что Харьков — это город конструктивизма, там столица конструктивизма. То есть это все, в частности, и возможность... Заработать деньги. Лишаясь зданий, лишаясь красоты, мы лишаемся и этой возможности. Кроме того, здания, которые разрушаются, они могут использоваться просто ну, по прямому назначению. Как? Ну, в них могут жить люди, вообще говоря. Но при этом здесь вот интересно, можно сравнить, если я не ошибаюсь, с ну, скажем так, в одной из европейских стран. Существуют льготы, которые предоставляются жителям, там, например, какого-то ну, исторического здания, там, дворца, льготы на коммунальные оплаты, зато там в течение выходных дней в, это здание проводятся, в этом здании проводятся экскурсии. То есть ну, вот такой вариант. Я могу сохранять здание, в котором живу, ну, дворец или... Господи, как вот правильно сказать, ну, да, да, какое-то, да может быть даже там, не может быть, а совершенно определенно доставшаяся от предков, которая самому сложно поддерживать, но так вместе, ну в должном состоянии я имею в виду, сложно поддерживать, но вместе с городом, допустим, который дает, предоставляет какие-то льготы, можно издание сохранить и сделать вот, вот эту самую точку притяжения. Да, но над этим, но еще... над этим надо работать и работать, конечно же. Или в конце концов в конце концов, тут, я думаю, даже и вы сможете вспомнить или привести примеры, в конце концов, что мешает в таких зданиях создавать небольшие гостиницы, хостелы и так далее. То есть, сох... Совершенно верно, сохранив основное, сохранив, в конце концов, внешний вид, мы можем, ими, я имею в виду, зданиями пользоваться, но... Ну, так как они заслуживают того чтобы люди приходили общались и так далее то есть это все я обращаю внимание что речь не идет о поддержке о вложении денег инвестирова ну, вернее денег просто в то чтобы поддерживать абстрактную культурную спадшину речь идет по сути дела об инвестировании о вложении в денег в то действие ну, Ситуация, которая будущее. может, да, в наше будущее, в то, что может нас поддерживать, сохранять память о том, что было, и ну, это к вопросу о приземленных темах, и поддерживать финансово или самооккупация, по крайней мере. А кроме того, я считаю, что ну, разрушение. Та ситуация, которая происходит в Украине с памятниками культуры, памятниками архитектуры, наносит серьезнейший удар по репутации Украины как страны культуры, как культурной страны. Потому что мы видим мы знаем, с каким трепетом относятся в европейских странах к своим архитектурным и археологическим. Тут можно говорить вообще ну, культурная да. спадщина, имея в виду не, не, это речь не, не только о зданиях. Это исторические места, ну, архитектурные, археологические и так, далее, и так далее, с каким трепетом относятся еще раз в европейских странах. И когда видят с каким пренебрежением здесь, то естественно ну, возникает вопрос, ну, что за дикари вообще здесь живут. Спасибо, Елена. У нас, к сожалению, время уже заканчивается. Я напомню, что мы говорили сейчас о проекте «Контр-Уэс. Сохрани будущее». У нас в гостях была Елена Рофа бикетова инициатор и координатор этого проекта. И я от себя добавлю, если вам не безразлична судьба э, исторических объектов архитектурных в Харькове или в других городах, те, кто нас сейчас смотрит, присоединяйтесь к проекту. Елены. это стоящий, нужный годный проект, который я надеюсь <по позволит нам действительно сохранить то, то, что нам осталось от предыдущих поколений. Кстати, мы сейчас посмотрим видео, которое прекрасно показывает, что происходит в Харьковской области. С, ну, может, это не совсем исторические памятники, но это дореволюционные имения в которых впоследствии были какие-то учреждения. Это видео о пятой э, накипело экспедиции в Харьковскую область, как я уже сказал, под руководством историка Антона Бондарева. Смотрите и оставайтесь с нами, через пять минут мы вернемся. Первая точка нашего сегодняшнего путешествия – старое село, в советское время называлось червоная. Здесь находится самая старейшая усадьба на Слобожанщине и каменная постройка э – -э, усадьба Кондратьевых, в которой по легенде останавливался Петр Первый после Полтавской битвы. середины 19-го, начала 20-го века с Бары мирских Давайте же посмотрим, что от всей этой красоты осталось. В 1859 году здесь гостил Тарас Григорьевич Шевченко, и именно в Лифина он написал прекрасное стихотворение «Ой на горе, цвете». Сохранилась как и сама усадьба, так и усадебная флигеля. Мы продолжаем, мы в прямом эфире, меня зовут Евгений Стрельцов, Эта программа «Будь в курсе», как я уже говорил, мы вернулись, сезон начался, сентябрь, и у нас следующие гости, мы сейчас будем говорить о проекте «Арт-центр» поддержки интеграции внутренне перемещенных лиц «Фрагменты в Украине». И вот наши гости здравствуйте. здравствуйте. Татьяна Грида, координатор этого проекта, председатель правления общественной организации Харьковский фонд психологических исследований и Анета Салайчик, председатель польской общественной организации Human Dog. И вот нам будет помогать сейчас общаться с Ваврышук. Здравствуйте. Представитель. Да. Представитель да. О! Ой, простите, да. Ну вот, вот прямой эфир, я да. ошибся, извините. Итак, давайте поговорим о проекте, о том вообще, когда он появился, какие у него задачи были. Потому что четырнадцатый год, пятнадцатый год, очень тяжелые, много людей лишились домов, и им пришлось ехать в другие области Украины. Проект начал, начал свою работу с 2016 года, с начала года. Задачи у него были поставлены как поддержка психологическая, то есть работа с кризисными состояниями и стабилизацией психологического состояния людей, так и интеграционная. То бишь люди сюда приехали, им попали в новую среду, попали, то есть они лишились привычного круга общения своего, и э, им достаточно сложно было понять, как им жить дальше, где искать работу, как строить свою жизнь. И так далее. Поэтому задача была интегрировать их в, в Харьковское сообщество. Ну, А так как мы психологи, мы знаем, что интеграция происходит в результате, лучше происходит, когда совме, происходит совместная деятельность. Поэтому в проекте были основаны как психологические занятия, чисто там работа психологов, терапия, групповая, индивидуальная, блок такой, да, так и интеграционные занятия. Это искусство, это различные виды искусства, это рисование, это театр, это э, э, интеграционные какие-то группы и так далее. То есть в, нашей, в нашем центре работает очень много направлений. И э, благодаря польским нашим друзьям, была возможность поддержать несколько таких важных инициатив в нашей организации и не только нашей организации. Это студия магии театра, которая существовала до этого. Это больничные клоуны, которые тоже проект работал до этого, но больничные клоуны начали работать и помогать в рамках помощи ВПЛ. Тут нужно просто пояснить, больничные да. клоуны это проект поддержки детей? Детей, которые попали в больницу, поэтому больничные клоуны пришли, но ну, так как было много, достаточно ребят, которые лежали в больнице, в ИПЛ, поэтому мы таким образом тоже поддерживали их и поддерживаем правда, до сих пор. Это и... Эм... Плейбэк-театр и разные направления плейбэк-театра. И чисто психологическая работа, но опять же таки мы имели возможность поддержать и проект «Радынной кол это работа с семьями погибших. С погибших солдат. Солдат, да. И очень большая благодарность в этом, в том, что была такая очень ресурсная, и есть такая ресурсная э, такая возможность. Да? А, угу. Давайте я еще э, Аннету угу. поспрашиваю, тоже вот э, еще одна наша гость, как я уже сказал, председатель польской общественной организации Human Dog. Э, почему, наверное, это банальный вопрос, а вместе с тем все-таки, почему э, проект э, решила организация поддержать? Угу. Здесь, может, окей. E, więc tak, projekt jest finansowany w ramach programu Polskiej Pomocy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To ten projekt finansuje się w ramach pitymki e, e, polskiego Ministerstwa Zakładonych Spraw. E, generalnie idea tego programu jest taka, żeby nieść pomoc rozwojową krajom, które są w gorszej sytuacji niż obecnie Polska. E, Zachalna idea co jest. E, je w tym, żeby pomogli tym krajom, które znajdują się w gorszej sytuacji ekonomicznej niż Polska. I dzielić się też takim doświadczeniem, w którym my mamy jakąś wiedzę i bardzo dobre rezultaty jak to przynosić na inne społeczeństwa. I obmieniować się swoim doświadczeniem z tymi społeczeństwami, i podnosić się na inne społeczeństwa z tym który my mamy zaraz. W związku z tym właśnie przeprowadzaliśmy treningi dla zespołu, które pracuje w naszym centrum. W związku z tym prowadziły treningi e, dla tych pracowników naszego centrum. Przyjeżdżali specjaliści z Polski. E, tu przyjeżdżały specjalistę z Polski, trenery. E, I tak jak wszyscy uczestnicy mówili, że to była bardzo jakby unikalna mas, możliwość skorzystania z takiej wiedzy, do której dostęp jest powiedzmy utrudniony. I, i, i wszyscy uczestnicy, którzy przyjmowały udział w tym projekcie, mówiły że to wyjątkowa możliwość zobaczyć, co jej I ka każdy z tych treningów wiązał się z tym, że jakby powstawała bardzo bliska relacja między trenerem a uczestnikami. Hmm. Trening, na każdym e, ja byłaś duże, bliskie widnocie, między trenerom a tymi u, uczestnikami. Dzięki temu też oni się mogli otworzyć i zapytać o swoje e, jakieś problemy, które niekoniecznie zostały poruszone w, w trakcie trwania treningu, ale są w jakiś sposób tam potrzebne im do pracy. И благодаря тому они могли открыться и снизу спросить от тренера про такие вещи, такие проблемы, с которыми они сталкиваются и которые им необходимы для решения ежедневной работы, каждого дня. А какие у вас впечатления от работы проекта? Так много в нем подпроектов, скажем так? Из okay. много подпроектов. Yeah. Какие впечатления yeah. yeah. yeah. от прочетвания yeah. этого проекта обычно? No na pewno bardzo nas to porusza, to na, to, to na pewno. Duże trochę jece. Tak. Co, co Dlatego, że jakby centrum to jest przestrzeń, w której są zda, zajęcia jakby codziennie. To jest jakby zorganizowany mm. e, harmonogram i mm. coś, co się dzieje mm. regularnie. E, centrum to jest proste, mm. gdzie znajdują dnia mm. zajęcia i bohato różnych zajęć. Ale oprócz Krim. tego jest bardzo dużo inicjatyw, które wychodzą w przestrzeń miasta. I krzykowo też bohat, jest in, bohato inicjatyw, które wychodzą E, za ramki centrum, e, w prostier e, e, miasta. To jest udział Czarkowa. we wszystkich festiwalach artystycznych, Cześć happeningach. Ucz w różnych festiwalach, happeningach. Mm -hmm. Też mamy grupę psychologów, która jeździ do Modulnego Goradka i tam prowadzi zajęcia z terapii dla dzieci. Takoż u nas jest gru grupa e, psychologów, która jeździ w Modulny horadok mm -hmm. i prowadzi artyterapię dla dzieci. Czyli to jest tak, że jakby centrum arty jest przestrzenią, do której wszystkich zapraszamy. To jest jak dom, to jest otwarte, tam nie ma ograniczeń. Także nasz centrum jest miejscem, które otwarte na wszystkich, bez jakichś obmażeń, każdy może przyjść, każdy może przyjmować uczest w naszych pracach. Ale my, my też się staramy wychodzić do ludzi. A my także namagamy się wychodzić do ludzi. Mm -hmm. да, такие, Татьяна, вот в обществе все-таки накопилась усталость от проблем, тяжелое время, и в том числе люди сторонятся ну, вот таких тяжелых тем, беженцев и детей с серьезными заболеваниями. Насколько сильно влияют такие настроения на, на вашу деятельность? Um... На нашу деятельность у нас нет разграничений между детьми или там, кто к нам приходит. И... Но в то же время очень важно, что создается такое безопасное пространство, ресурсное, где ребенок может поделиться и рассказывать о своих трудных переживаниях. Но это не является таким концентрирующим и угнетающим моментом, а это дает возможность ему получить реальную поддержку детей, преподавателей, людей, которые вокруг. То есть ребенок начинает делиться, когда ему становится безопасно. Вот тогда он начинает рассказывать что-то и с тем, чтобы получить эту поддержку. У нас мы поймали такую закономерность, что дети начали рассказывать после того, как полгода прошли занятия в артецентре. Занятия с психологами, занятия с, такой, по формированию вот этого безопасного поля. Но при этом дети дру, учатся дружить, учатся э, делать какую-то работу совместно. Они учатся друг другу помогать, потому что у нас общество не учат. Как, как да, правильно оказать, да. как поддержать, как, ну, когда человек расстроен или чем-то он озабочен. Но мало того, мы оказались в том, что и взрослые не умеют это делать. У нас есть возрастная группа мы ее называем группа элегантного возраста 60 плюс где тоже приходят к нам взрослые и получают такую поддержку они имеют возможность поделиться тем что им болит и туда входят тоже разные кризисные категории но при этом устанавливаются глубокие э, связи, когда человек может понять другого. То есть а кому, может всего, вы сейчас помогаете? Потому что, может быть, задачи изменились по сравнению с тем, когда проект только начинался? Нет, Нет? задачи не изменились. То есть э, приходят разные люди, но при этом расширилась категория оказания помощи, потому что мы подключили семьи погибших в АТО, мы и подключили э, работу с, с детьми с особыми потребностями и их родителей, потому что это тоже большая область, в которой ну, не так много уделяется у нас внимания, и поддержки родителей очень требуют, и просто эмоциональной такой разгрузки. Mm. Вот, что такие уникальные вещи, которые у нас здесь тоже, мне кажется, происходят, это дети сами создают мультфильмы, то есть на фототерапии. То есть мы используем очень много разных видов арт-терапии, то есть киноклубы, фильмотерапия, мы сейчас тоже пытаемся создать свой, свой документальный небольшой фильм о работе арт-центра и так далее. То есть нас и выезжаем в, и в серую зону, у нас были выезды на фестивали и, и так далее. То есть колоссальная работа, очень творческая. У нас что студия магии театра» в рамках проекта создала два или три спектакля. Тоже о разговоре, и там касается темы детей, которые приехали сюда, о конфликтах в подростков, подростковой среде, и как, они, как они решают эти вопросы. То есть это такая очень большая работа. Вот, может быть, сейчас кто-то смотрит наш эфир из людей, которым нужна помощь. Как можно к вам обратиться? Куда звонить, писать, что, что, что Если делать? можно, я вам тогда скажу, да, телефоны. Конечно, конечно. Да, у нас тоже есть горячая линия, на которой 067 419 шесть. 063 301 18 и 099 794 60 67 Вы можете позвонить по этим телефонам и записаться на любые занятия. Вам администраторы расскажут, какие занятия проходят. И это происходит бесплатно. А вот кратко. Еще... Да. я да. вещь. Очень Очень важно. Лучше, лучше, еще одну речь, дуже так, потому, что в центре есть дежур. В, в центром есть дежур психолога. Um, mm -hmm. Тут треба mm -hmm. подсказать, что э, в центре, э, в годинах працы центра находится постоянно, постоянное постоянно дежурство mm -hmm. психолога. Czasami nawet jeśli sytuacja, która się dopiero co zdarzyła, można po prostu przyjść. Nie trzeba dzwonić, nie pytać Psycholog zawsze jest gotowy. Tak, Także, Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, nawet bez zapisu, jako, i taką Więc zapraszamy na tak. Opięć, tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, с 11 до 21 наш рабочий день. У меня еще последний вопрос. Какие у вас впечатления от Украины? Я понимаю, что это, наверное, сложный, неоднозначный вопрос. Какие вы перспективы видите у страны? Потому что Польша и Украина сейчас находятся в особых отношениях близких, соседских. Значит, я не от Украины, разумеешь так Wrażenia są, często się spotykam z tym, że ludzie mówią, a Polacy nie lubią Ukraińców. Jakże Czastenko zwyczajnie jest z takim, że a, Polaki nie lubią tych Ukraińców. Ja myślę, że to jest nieprawda. Ja na moim <grym> domu to jest absolutnie nieprawda. E, I myślę, że przynajmniej z mojej strony, i z mojego doświadczenia, to jest przyjazne nastawienie. E, no, z mojej strony to, to toczą duże e, przyjazne takie nastawienia. Tak. do Ukraińców. E, myślę, że Ukraińcy też są bardzo przyjazni dla Polaków. Dumaisz, że tak są Ukraińców jest przyjaznymi dla Polaków? Ale jest sporo różnic kulturowych. No ja wstaję taki na no, chociaż ryznicy, kulturnej ryznicy, nami. Tak. I my staramy się część właśnie z takich powtarzalnych mm, sposobów reagowania ludzi na pomoc, właśnie zniwelować. Także tak, my namachajemy Mahajem czas czastynu e, e, e, czego? Zniwelować Ale pewne co? reakcje na pomoc. E, Zmęszyć te negatywne reakcje na do Tak, negatywne... na przykład Polska już mm -hmm. trochę dorosła do tego, że pomoc psychologa nie jest czymś negatywnym. E, na przykład e, Polska, że... Troszeczkę dorosła. do tego, tryszki dorosła do tego, <laughs> że, że e, do dopomo, pomocha psychologa nie, nie, jest czymś negatywnym. Mm -hmm. nie jest czymś negatywnym. A tutaj bardzo często nawet w takich rozmowach, które ja prowadziłam... A tu też taki nawet w tych rozmowach, jak ja prowadzę, to był taki strach. To wyczuwało się jakiś strach. Tak, to po u nas taka jeszcze problem. Tak, i dlatego my mamy tą całą artystyczną aparycję, żeby pokazać, że na pewno nie ma czego się bać. Tak, że u nas te artystyczne, twórczyznacza, żeby że Ty nie ma czego czego się? Bo często jest tak, że właśnie jakby rozwiązanie tych problemów psychologicznych jest bazą do rozwiązania innych problemów dalej. Tu muszę duże czas to tak, że rozwiązanie tych psychologicznych problem jest mm, takim początkom rozwiązania innych problemów nie psychologicznych, i co duże ważne z, pracy, czy z pracą, czy powiązanych z, z robotą, z miejscem pracy, z, z, mm. życia, przeżywania. Давайте напоследок, Татьяна, еще напомним, можно получить в артецентре психологическую да. помощь. И что еще может предложить арт-центр? Что еще может предложить арт-центр? Это группы психологической подготовки к школе для детей 5-7 лет. Это работа группы «Солнечные зайчики», киноклубы для развития мышления, речи mm -hmm. и так далее. Это работа «Фототерапия». Работа с внутренними ресурсами, с внутренними пониманиями того, как, как двигаться дальше. Школа магии театра. Это э, группа для возрастных людей 60+. Плюс. Туда приглашаем всех на клубы общения. Это работа одновременно эффективный родитель с родительскими проблемами и возникновением: как, как лучше установить отношения с детьми. Это... Э, Две группы это работа с подростками в форме плейбэк-театра от 12 до 16, с 16 до 18. Это представление плейбэк-театра «Живое зеркало», какие-то мероприятия, которые проходят у нас. Это психологические консультации, это... Просто дом. Просто, Хаус, дом. просто дом, где можно прийти, прийти, попить чаю, поговорить с нами, с ребятами, познакомиться и так далее. То есть очень, очень много разных занятий, инициатив. К нам приходят просто дети с окрестности, побыть там, поиграть и пообщаться со всеми. Спасибо большое. В общем, Спасибо. если вам нужна психологическая поддержка, если вы чувствуете, что... Вам не просто сейчас обращайтесь в арт центр Там замечательные люди, которые всегда готовы помочь и стать, может быть, даже не только поддержкой, но и семьей. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы на этом заканчиваем. Спасибо всем, кто нас смотрел. Я напомню, это была программа «Будь в курсе». Евгений Стрельцов меня зовут. Мы выходим каждую неделю. Теперь снова выходим по пятницам в половине третьего. Присоединяйтесь. И напоследок мы посмотрим ролик о презентации сказок шрифтом Брайля для слабовидящих детей. До встречи через неделю. Тут много книжок и после того, как мы поднимемся, что все мы посмотрим тут разные книжки. Пришел целый класс из школы-интерната номер 12 для слабовидящих детей. Здесь много деток сидит. Мы будем путешествовать в страну шеститочью. И что это за страна? Вы узнаете дальше. Попасть в эту страну очень сложно, не сразу. Как в любой сказке, нужно пройти много дорог и выполнить много заданий. Зачем охотник носит ружье? Чтобы да. охотиться на свете. А еще а зачем? А вот, скажи, за... За... Да. За за зачем? Зачем? Дед днем же скажи. За спиной. За спиной, за плечом! Правильно, хочу давай, Йохохоу, поднимай руку. Йохохоу! Громко вместе вот в свете со мной, последних да? событий президентского указа про инклюзию а незрячие дети тоже могут пойти в школу обычную массовую. И э, что же им делать, как получать информацию. И мы говорим о том, что сегодня будут у нас детки, которые видят, и дети, которые не видят, плохо видят. И мы хотим познакомить друг с другом, чтобы они не боялись один другого, чтобы они знали, что они вместе могут играть, вместе могут учиться. Что это не так стра страшно, что ребенок незрячий придет э, в школу обычную, с обычным детям в класс. Вы знаете, вот мы были в Швеции, мы были в Чехии, мы были в Болгарии. Там существуют ресурсные ценности центры для тех детей, которые в инклюзии. В Швеции книги незрячим детям дают с года. С одного года можно давать книги для того, чтобы дети могли, даже если они не знают буквы они не понимают, они могут познавательная деятельность у детей развивается, они понимают, что книжечку можно листать. Ведь обычный зрячий ребенок точно так же с мамой. Он листает книжечку, он говорит, что тут, мама ему показала, тут колобок, тут лисичка, тут медведь, а потом он Маме рассказывает, он имитирует. Имитация чтения – это тоже очень важный процесс в развитии ребенка. Эти книги с универсальным дизайном, с рисунками. То есть э, можно всей семье смотреть, можно с одноклассниками смотреть. И учителю легче, ведь он не сразу выучит шрифт Брайля. Сегодня для презентации мы взяли так, основные книги. Вот. Но мы стараемся современных авторов, авторов, которые сейчас востребованы, чтобы незречие дети от сверстников не отставали. Они знали то, что читают их одноклассники. Для тех ребят, которые плохо видят или не видят, мы приготовили адаптированные игры со шрифтом Брайля. И здесь э, слова есть и на русском, на украинском, на английском языке. Квадратики разные такие, они совсем разные на ощупь. Сова, она, она символизирует мудрость, чтобы вы такими мудрами были. Крылочки, крылышки, а вот это пультика.